ха-ха-ха, мне так холодно внутри. Может быть на улице кто-нибудь подарит мне тепло? Привет, ты подаришь мне свое тепло? Нет, я не дарю свое тепло первому встречному. Спроси обогреватель, может быть он поделится с тобой теплом? А ты поделишься своим теплом со мной? Извини, но нет, мое тепло никому не достается бесплатно. Может быть, солнце подарит тебе тепло? Может быть, ты, солнце, подаришь мне свое тепло? Нет, солнце больше никого не греет. Эхахаха, как жаль, тогда я сам согрею себя.